Привет, с вами Амир Исламов, это рубрика Аудиомысли. Сегодня поступил достаточно часто встречаемый вопрос, и я решил записать на него аудиоподкаст. Вопрос от Екатерины Черновой. Меня грызет вопрос, он касается фриланса больше, чем веб-дизайна. Сколько на самом деле в реальности можно получать на фрилансе, занимаясь веб-дизайном? Я смотрел кучу разных видео и читал много статей, где большинство говорит, что это нестабильно, что низкая плата, что много стресса и много негатива. Понимая, что стабильностью особо здесь и не пахнет. Но все-таки, как на самом деле все обстоит? Реально ли зарабатывать в месяц 45-50 тысяч рублей через полгода во фрилансе? Объясню, почему спрашиваю. У меня достаточно хорошая работа, с хорошей ЗП, но есть такой феномен, как перегорело на работе. Вот это у меня и наступило как раз. Просто больше не могу. Несмотря на хороший ЗП и хороший график, я мечтаю уйти во фриланс, а вообще просто не зависеть от офиса и начальников. Хочется пожить в других странах или просто поездить по странам. Нынешняя работа не позволяет это сделать и на данный момент имею страх, что не смогу зарабатывать на фрилансе достаточно или больше от того, что зарабатываю сейчас на стабильной работе. Поэтому решила спросить тебя, все ли так ужасно, как об этом многие говорят. Давайте разбираться. Для начала, я думаю, разделить данный вопрос на несколько подвопросов, чтобы было удобнее разбирать. Первое – это правда ли, что на фрилансе все так плохо, все нестабильно и низкая оплата и много стресса. Второе будет – это стоит ли менять высокооплачиваемую работу на фриланс и как это лучше сделать. И третье – это страх, что не сможешь зарабатывать больше или так же и сколько на самом деле зарабатывает веб-дизайнер или сколько на самом деле может зарабатывать веб-дизайнер на фрилансе по поводу того что правда ли что все так плохо нестабильно и низкая плата и много стресса вопрос такой неоднозначный и ответа нет конкретного, потому что что для одного плохо для другого хорошо и наоборот что для одного хорошо для другого плохо тут нужно определиться что для тебя конкретно является плохо или хорошо действительно в начале пути стабильности на фрилансе и не пахнет но если ты будешь хорошо работать добросовестно выполнять заказы и не срывать сроки то буквально через несколько месяцев у тебя со стабильностью будет достаточно хорошо то есть на фрилансе есть тоже какая-то своя стабильность свой поток заказов но в случае если ты опять-таки делаешь хорошо и не срываешь сроков по поводу стресса здесь опять-таки у всех свой уровень стрессовысочивости у кого-то высокий уровень, у кого-то низкий. Для кого-то будет большой стресс получить критику от заказчика. А для кого-то пофигу вообще даже не получить какую-то оплату за пару проектов. Не будет никаким стрессом. Здесь опять-таки только зависит от тебя. Говоря об обобщенно, стресс, наверное, есть. Да. То есть, если ты плохо относишься к критике, если у тебя плохо самоорганизации. Если для тебя критично, что заказчики тебе будут постоянно вносить какие-то правки, особенно в начале на фрилансе, их достаточно будет много, потому что, как правило, в начале пути заказчики мало бюджетные, то есть у них не так много денег, соответственно, они равны твоему уровню. И заказчики, у которых маленький бюджет, чаще всего более проблемные. То есть не всегда, но чаще всего. Те, у кого бюджет больше, они приносят меньше хлопот. Соответственно, и на фрилансе сначала будет тяжело со временем будет становиться все легче и легче. У тебя будет повышаться опыт, к тебе будут приходить другие заказчики уже более, с более высокими бюджетами и менее выносящие тебе мозг. По поводу того, что пишут все в интернете, я чуть позже еще поговорю. Второе, это перегорание и стоит ли менять высокооплачиваемую работу на фрилансе и как лучше это сделать. По поводу перегорания. Возможно, стоит задуматься, почему ты перегораешь на основной работе, потому что на фрилансе люди перегорают даже чаще, потому что чистого времени фрилансер работает чаще всего больше, чем работник в офисе. Есть, если работник в офисе может позволить себе попить чайку, отдохнуть, пообщаться с коллегами и все равно получит в конце месяца зарплату, то фрилансер понимает, что его время – это напрямую равно, сколько он будет зарабатывать. И как раз таки из-за этого многие фрилансеры пренебрегают отдыхом, работают каждый день, круглыми сутками, даже выходные праздники. Из-за этого очень часто перегорают, даже если занимаются любимым делом. Поэтому здесь нужно подумать, почему ты именно перегораешь. Возможно, ты просто мало отдыхаешь, либо не меняешь свой вид деятельности. Ну, к примеру, отдыхаешь просто пассивно, лежишь на диване, либо сидишь и ничего не делаешь. А на самом деле нужно просто менять свою свою деятельность по поводу ухода с основной работы на фриланс я бы не советовал сразу сжигать мосты и уходить просто написав заявление увольняться и думая что на фрилансе будет все хорошо на фрилансе тоже много подводных камней о них я наверное, расскажу в следующих видео сейчас коротко тоже это затрону я выделяю два основных способа как можно более безопасно перейти с офисной работы на фриланс первое это совмещение когда ты, к примеру, утром выделяешь время для фриланса, встаешь пораньше, затем идешь на работу и после работы также выделяешь немного времени на фриланс. И второе, это создать некую финансовую подушку на 3 месяца минимум, чтобы затем свободно перейти на фриланс и уже не беспокоиться, что у тебя нет денег и было меньше стресса при переходе на фриланс. При этом я советую, опять-таки, все равно немного совмещать с работой изначально. Если ты хочешь перейти на веб-дизайн, то как минимум изучить программную часть Photoshop либо Sketch, научиться делать какие-то простые элементы, баннеры, кнопки, возможно, даже получить хоть один заказ, чтобы понять, как все это работает. И если в первом варианте, то для начала добиться того, чтобы заказ количество дохода, вернее, от фриланса, составляло минимум 50% от основной работы, а затем уже можно спокойно увольняться и посвящать все время фрилансу. Соответственно, тогда твой доход будет равен, либо выше, чем доход на основной работе. Теперь перейдем, соответственно, на доход на фрилансе, а именно на веб-дизайне. Сколько можно вообще зарабатывать на веб-дизайне? Здесь, опять-таки, я могу, конечно, говорить, что конкретного ответа нет. Кто-то зарабатывает много, кто-то меньше. Да, действительно, это так. Знаю людей, те, кто за первый год зарабатывают уже под 100 тысяч рублей, а есть те, кто уже по 10 лет зарабатывает по 30 тысяч рублей. От чего это зависит? На мой взгляд, здесь сильно влияет твой уровень нормы, то есть тот доход, к которому ты изначально привык на работе в офисе, сколько ты получала ранее. Здесь, мне кажется, это очень большое влияние оказывает так человек всегда стремится к своему комфортному доходу. Говоря конкретно о себе, до фриланса, до веб-дизайна я работал в салоне связи с изном, мой доход был в среднем от 20 и максимум 35 тысяч рублей, то есть более 35 50 тысяч рублей ранее до фриланса я никогда не получался. Соответственно, это был мой некий уровень нормы, этих денег не было достаточно для проживания, я живу в регионе, не в Москве, здесь 30 тысяч рублей, даже считается хорошими деньгами. Я выбирал плавный переход, изначально я дошел до, до суммы по моему 8 или 10 тысяч рублей, затем я уволился, то есть как раз таки это было примерно половина моих денег на офисной работе и довольно быстро за один месяц мой доход составил 15 тысяч рублей, затем 20. И по-моему на третьем месте я уже вышел до 30 тысяч рублей. Но при этом, конечно же, мне приходилось много работать на фрилансе. Больше, чем в офисе. И на этом доходе где-то 30-35 тысяч рублей я довольно сильно застрял. Где-то на полгода, наверное. И да, через полгода мой доход составил в среднем 40 тысяч рублей. Тогда был 1000 13 по-моему, год. Курс доллара был 30 рублей, поэтому этих денег мне довольно хватило. Уже через 8 месяцев я уехал в Таиланд на 2 месяца и мог спокойно жить и фрилансить. И здесь как раз-таки подводные камни фриланса. То, что в начале пути тебе приходится очень много работать и во время путешествия тебе довольно сложно совмещать нормальные путешествия, когда ты можешь уделять много времени отдохнуть на море, где-то погулять и работе. Поэтому здесь нужно учитывать, сколько именно времени чистого ты будешь работать, чтобы тебе этого времени хватало на то, чтобы отдохнуть в путешествии. Да, вернемся к доходам. Как раз-таки на цифре около 40-50 тысяч рублей у меня был следующий. Такой мой стеклянный потолок, с которого я не мог долго выйти. Скорее всего, как раз-таки из-за моего уровня нормы, потому что мне этих денег было достаточно для нормальной жизни. Со временем, конечно же, этот потолок удалось пробить и доход стал уже выше. Но здесь, мне кажется, как раз таки этот потолок стеклянный некий в доходах сильно зависит от количества денег, которые тебе необходимы для жизни. Возможно, если бы я жил в Москве, либо где-нибудь за границей, где мне нужно было для комфортной жизни 100 тысяч рублей, я бы быстрее перешел с минимального дохода там, в 15 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. И соответственно, отвечая на вопрос, можно ли, реально ли на веб-дизайне, на фрилансе, через полгода выйти на доход 40-50 тысяч рублей, да, реально. В моем случае это примерно так и произошло. Но никаких гарантий тут никто не может дать. Тут в зависимости от того, насколько быстро ты будешь развиваться, сколько времени ты будешь уделять работы ежедневно и какие психологические барьеры в твоей голове есть. Это тоже влияет. По поводу того, что пишут в интернете многие, что на фрилансе много стресса, нестабильности, низкая плата и так далее, часто это пишут люди, которых ничего не получилось. Так уж получается, что те, у кого не получилось, наводят много шума, негативные люди склонны оставлять много комментариев и поднимать много паники, чем те, у кого получилось и те, кто регулярно получает заказы. И резюмируя весь вопрос, можно ответить, что на фрилансе не все так плохо, если ты усердно работаешь. И есть какая-то своя стабильность все-таки в доходах и в заказах. Опять-таки, если ты не срываешь дедлайнов и выполняешь хорошо свою работу. Реально ли выйти на ход 40 тысяч рублей? Да, реально. Как уйти на фриланс? Самое безопасное – это первое совмещение, второе – создать финансовую подушку. Надеюсь, мне удалось ответить на твой вопрос, и тебе стало все немного более понятно. С вами был Амир Исламов и рубрика «Аудио мысли». В зависимости от того, где вы слушаете данный подкаст, ставьте лайки, либо звездочки, пишите в комментариях, и до следующего подкаста. Пока.